Привет, меня зовут Артем. Я гей, который родился и живет в Республике Молдова. Если ты гей, лесбиянка, бисексуал, бисексуалка, трансгендер, квир или просто человек, не вписывающийся в гетеронормативные рамки этого общества, то мое обращение адресовано именно к тебе. Недавно мой знакомый сказал, что смелость это не отсутствие страха, а его преодоление. И именно в тот самый момент, когда он мне об этом сказал, я понял, что всю свою жизнь, та смелость, которую я проверял, и проверял, <laughs> на самом деле была преодолением страха. Страха о том, что если кто-то узнает о том, что я гей, то от меня отвернутся, от меня откажутся, меня будут дразнить, меня будут унижать, мне придется куда-то уехать. Мне казалось, что если кто-то узнает о том, что я гей, то моя жизнь... будет в какой-то мере окончено. Тот страх, который у меня был и который я преодолевал, демонстрирует ту смелость, которая у меня есть, был всегда направлен на, на то, чтобы добиться в этой жизни равного к себе отношения, простого человеческого уважения и жить достойно. Я смелость проверял каждый раз, когда в школе меня дразнили, унижали. Смелость я проявлял каждый раз, когда думал о том, что случится, если кто-то узнает, что я гей. Возможно, мы никогда не увидимся в реальной жизни, возможно, мы даже не знакомы. Но я хочу, чтобы ты знал или знала о том, что все не так плохо, как кажется. И если сейчас ты испытываешь какие-либо трудности, связанные с тем, кем ты являешься, связанные со страхом того, что произойдет, когда кто-то узнает, что ты отличаешься от большинства, либо если ты уже совершил каминг-аут, и подвергаешься какому-то насилию или гонениям. Я хочу, чтобы ты знал или знала, что все изменится к лучшему, потому что я это знаю. Если бы я не жил с надеждой на это, то никогда бы не добился того, чего я добился. Если бы тот страх, который у меня был, победил меня, то я бы, наверное, не стал тем человеком, который, которым я стал. Я бы не познакомился с теми людьми, с которыми я познакомился. Я бы не побывал в тех странах, в которых я побывал. Я знаю это чувство, когда ты думаешь, что ты один на всем белом свете, что нет ни одного человека, с которым можно поделиться. Нет ни одного человека, который бы понял и принял бы тебя. Нет ни одного человека, который просто бы сказал, я тебя люблю таким, какой ты есть. Я так думал очень долгие годы. Я очень мало надеялся на то, что моя родная семья меня примет таким, какой я есть, на то, что я встречу людей, которые будут смотреть на меня просто как на равного, просто на человека, с которым им приятно общаться, либо человека, которым они будут гордиться. В эти минуты отчаяния очень часто хочется куда-то исчезнуть, убежать, испариться там, где кому-то все равно, что ты гей, лесбиянка, бисексуал, трансгендер, квир или просто человек, не вписывающийся какие-то же нормативные нормы общества. Очень часто мне казалось, что в том городе, в котором я жил, не было ни одного другого гея, с которым я бы мог поговорить, ни одного другого человека, который был бы таким же, как и я. Именно такие минуты отчаяния очень часто хочется наложить на себя руки. Но, как многие уже сказали, самоубийство это всего лишь временное решение какой-то долгой проблемы. И опять же, смелость это не, не то, это не это не отсутствие страха а его преодоления мне было очень трудно еще труднее было совершить камин аут перед людьми которыми я дорожу но ты, наверное, себе даже не представляешь какое это облегчение, когда ты, наконец, можешь сбросить со своих плеч эту тяжелую ношу, перестать жить двойной жизнью и, возможно, впервые в жизни быть по-настоящему честным с людьми, которые тебе дороги. И что самое важное. Еще легче становится, когда, когда эти люди тебя принимают. Когда эти люди тебя понимают. Я счастливый человек, потому что моя семья меня принимает и понимает таким, какой я есть. Я счастливый человек, потому что мои друзья понимают и принимают меня таким, какой я есть. У меня есть любимая работа. Я уверен, что у меня будет семья, которую я создам со своим любимым человеком. Я просто уверен в том, что все будет намного лучше. И даже несмотря на те трудности, которые очень часто выбивают нас из колеи, которые не дают нам увидеть то будущее, к которому мы стремимся, все будет намного-намного лучше, чем оно есть сейчас. Я хочу, чтобы ты об этом знал или знала. Я хочу подарить тебе этот лучик надежды. И, возможно, если не завтра и не через месяц, Возможно, через год, возможно, через два, ты просто вернешься назад, посмотришь немного на свое прошлое, и тоже поймешь то, что то время, в которое ты живешь, меняется к лучшему. И то, что было в прошлом, останется в прошлом, каким бы оно ни было. Я хочу, чтобы ты знал или знала, что, несмотря ни на что, все изменится к лучшему.